Да. Так, Тики, мы с тобой должны будем отправиться, путешеств... путешествовать. Вот. И чтобы это мы сделали, нужно будет кое-что доделать. Там кто-то дверь, кто Тики. Да там кто двери там двери? Тут двери шумит? Спать не дают. Это не я. она само магия. Смотри, дверь сюда-сюда. Что -сюда. а... это такое? О, привет, цы... А... Ёшкар-рала. ой ой, ой. На тебе топориком. а, а это, это что за мальчик? Логику. Ну. Неел ёлкальц. Да. Я я он что-то про логику бубнил, я даже не расслышал, что он говорит. Он меня, значит, не Ай. Нравится? Нравится? У меня. Пора переоблачаться. Сики, не давай. Флаг? Так, флаг, что это такое? Флаг в а, Так, как это не ты то создание, которое террорконы. Ты, ты, ты, ты. Это значит хуже. Это что-то другое. О, привет, о, Логика. О, привет. привет. логичен. нелогичен, <сурс> Ёлки... нелогичен. Ёлки. Я уж корала. Нелогичен. Не, ну иди сюда. Я... Это... Ты не действуешь умом. <связывая> тики, где трансформация? <связывая> Что <связывая> случилось я Ни один раз не попал. Иди сюда. Так, Тики. <связывая> Опять <связывая> тот и... <связывая> я выяснил <связывая> следующую координат местное нахождение греча. Тики, давай! Прием, кот! Котик! Кышак! Забудь про... Забудь про робота! Я, к вам Вот. Иду, Ладно. Идти за Багом. Я месье. По твоему мнению. Логичные. Возле Лувра. Быстрее. Логичные. Там какой-то еще мальчик поет. Да, хотя бы песни слушай. Поют. Я готов. А я пою логичные песни. Хм, может использовать слушай на нем. Слушай. Ну, я не буду, я не буду прятать. Так, подожди. Может, на нем катаклизм использовать на этом руке? Да, не бойся. Я пока заберу омега-ключ. Да, я пока использую на нём. Иди сюда! Сейчас я катаклизмом отбегаю. Катаклизм! Иди сюда. Куда ты убегаешь? Нелогично. Так, видимо, он активировался сам по себе. Будем надеяться, что это что-то полезное. Пали. Мне Пали. бы я не пригодился. Не так. Я Жаль. слышу какие-то звуки. Ах, может бы еще рискнуть. Ведь у меня есть немного времени, но почему бы? прием? Э, кот. О, я нашел омега-ключ. Давай, иди сюда. Я ну. поняла, что ты будешь уничтожать. Логик вам иду. Нелоги... У, у меня же нелоги... немного времени. Уничтожать. Уничтожать. Ты нелогичен. А нелогичность надо уничтожать. Я разряжу талисмана еще раз. На тебя катаклизм использую. Ну правда, я не попал попросил. Талисман удачи. Да. У меня выпала лопата. Такс, что же М -м -м. мне делать с лопатой? Может быть, этот артефакт еще и владеет смертельной ценностью раз? Покопай, Покопай логикой. Опа. Так, лак, ешь быстрей, Налогично. Слушай, посмотри, что а, у меня есть. А у тебя есть такое? У тебя есть такое? У тебя такого нету. Хм. Бе, -бе, бе бе. У Я меня есть такое, на у, да, есть, у, у, есть, у меня есть У меня, вот смотри, омега-ключ. Омега-ключ. А, у тебя да, ничего нет. Омега-ключ. И знаешь, что будет Я с ним? Я его потеряю. Где он? Где он? Ух, это было рискованно. Не использовать логичность. Может, еще раз попробовать на нем катаклизм? Использовать а -а -а. логику. Опа, И привет! Смотри, Я... что у меня есть? Ля ля, -ля у тебя Я такого не нету. Может, ступен использовать его катаклизмом? Называемую штуку топор Одри. Топор Одри? Ничего себе, роботы, роботы знают что-то... Иди сюда, я тебя Да-да-да-да, у меня есть какая-то штука. Что она делает? Да я ее опять потерял. Где она? Теллочки. Что ты такой? Кто ты такой? А, нашел ла-ла-ла-ла. Он циклоп, он ничего не видит. Бе-бе-бе-бе. Может ещё на нем катаклизм использовать? Да, можно. Да, там Крис, иди сюда. Сейчас мы а -а -а -а -а. тебя отфигажем. омега ключ у меня. Что ты с этим сделаешь? Да, ёкал, Сэмэнэ. Омега-ключ найден. Ой-ой. Это все из-за этого мальчика. Собираю... Давай сфигарем мальчика. Разнеси, а ну, отдай свой велосипед. Отдай свой велосипед. Я его сейчас догоню. Я его сейчас догоню, кот. Сейчас... Подожди. Ах <сёк> ты ж акума зар... мататный мальчик. Я надо все понять. понял. Это Акума. Подойдите. Это с Аку... Это с Акумой. ты не победишь. Нужно изгнать Но демона. Не елки палки, по да. мне попали. <тит> попали, и попали. Сейчас мы его кот, оттекали. кот, отвек... отвекли... отвлекли, отвлеки его, пока я изгоню демона. Иди сюда, я тебя Неизвестная технология применить топор Кодри Буржуа больших размеров, больше е, чем. Да. Давай, я чувствую то, что предмет с находится И в этом велике. ...чего сделано мукоять. Мукоять сделана из бамбука Райт-30. Да, ну, хоть из Райта-40-58. Так, а искупнемся Нелогичная комбинация цифр. А какая логичная? Райт-40, Райт-30, райта, райта угу. Нелогичная. Она, Пора сюда, изгнать демона. Попалась. Пока-пока, маленькая бабочка. Чудесный месье-бак. Так, кот, лукав давай. Да-да. елки палки Столько? у меня осталось 40 минут. Кот, встретимся потом позже. Я еще напишу Ой, пчеле, чтобы она пришла. Минут? Через пару минут? да? Через пару минут. Мне нужно перезарядиться. Здравствуйте, а, извините, ладно. я использую ваш дом, чтобы перезарядиться. Перевоплощаюсь. Ой, опять этот робот. Вы нелогичны. Это ты. Ундог ты. Орел. Вы нелогичны тоже уничтожить. Подожди, я сейчас спасу. Кот, мы должны заполучить, забрать у него ключ. Купишь вот этот ключ? Прощай. Нет. Стой. Да. Он ушел вместе с имени ключом. Ешкарла. Я его обездвижу. Да как ты его обездвижишь? Когда ты его не видишь? Он куда-то убежал. А если ты его видишь, то это же странно. у тебя одна болезнь. Так вы, наверное, не знаете, что делают эти ключи, да? Mm -hmm. Эти ключи очень мощные артефакты с другой планеты. А, мало того, то, что они могут починить ихнюю планету, которая разрушилась там из-за чего-то, так мне не договорила. Так они могут создать из нашей планеты свою планету и тем самым уничтожить всю живность на этой, на этой планете. Ой-ой-ой. И осталось только, осталось еще два ключа. Два ключа осталось, которые мы должны заполучить. Если, если четыре ключа окажется у них, то они его объединят и смогут э, превратить всю планету. Так что нужно э, поторапливаться и искать. Так что разделимся, хорошо? Хорошо, да. я пойду туда. туда. -э, так, хорошо. Пойду Иди. посмотрю на Такс. Я посмотрю на воде, в, в этих, на водах. А я на катке посмотрю. Так, вон там. Я посмотрю у Нади. Стики? Так, где трансформация? Пора, пора поучаствовать, Тики, Тики, заряжайся, сталактики, давай. Так, трансформировались, теперь нужно связаться с хоть с кем-то из супергероев. Прием супергерой. Прием. Как патруль? Приём. Да, Ой, вы не приём. нашли, вы не нашли этого квей квея Да, как он представился? Давай, я не нашел я. Ой, привет, супергерой! Привет. А <связывая> Так, mm -hmm. нужно что-то придумать, потому что, потому что еду у нас осталось. А, Пойдем за мной, я тебя провяжу Сейчас на улице небезопасно. Он моя тетя Лёня. сюда иди Райт, right? как Татамович, я дарую тебе камень через петуха. Он дает тебе... тебе силу сублимации. Используй его благо. После миссии ты... У я к тебе пару вопросов. Беспалевная супер-трансформация. Пойдем, забирай у тебя этот камень. Сейчас я передумал. Петух, талисман. А, значит... Да я пошутил, иди, ищи. Искать. Вряд ли куда-то, несколько метровый робот куда-то денется. Надо... Такс. О, его невозможно обездвижить. кого его? Ну, он, наверное, из металла ну, да. сделан. Не... Ну да. Такс. Я поднимаюсь, вылезти... Я пытаюсь... Прием, супергероя. Никаких новостей? Нет. Пока нет. нет, я сверху смотрю. Он же не мог сквозь землю провалиться. Ну, не мог, не. А вдруг у него есть наподобие что-то, как у тебя? А что я не знаю. Подождите! Мне пришло сообщение. Ладно. Я вам позже напишу. Я догадываюсь, Хорошо. что это за сообщение. Он пришел с главного компьютера. Главный компьютер находится дома. Так. Переключатель. Вс. Так. Ух ты! Ничего себе! Сразу второй. Прям супергероя! Я узнала на нахождение угу. треть, третьего, третьего места, где находится. А мне как ключ, третий, по номерам три. Нужно быстрее. С третьим. Да. Они уже его нашли. Когда мне, к мне приходят его координаты, то тогда это значит то, что они уже его раскопали. Значит, нам нужно его забрать. Да, поэтому будьте готовы сражения с да. террорконами. Если. Так, благодаря ко мне лошади, мы переместились сюда. Тихо, дай аккуратно! Тут же могут быть террорконы зомби. Ой, они сейчас горят. Ну, они кстати... сейчас горят. Ну, кстати, ну они тупые. Но я все равно. Эй, мы все сердце, вот идите пойду, слишком умный. Нужно убить. Ай, они начинают замедлять. Да? Нужно, да, что нужно их утопить в этой лаве. Может, просто подождем, пока они утопятся в лаве сами и всё? Не фа... Один из них уже может забрать артефакт. Лучше снимешь связь и поскорее. Да. Это все. Вот, это еще один. Разберитесь. С мне выпала кирка. Ой, кримин. Друзья, возьмем... Тут вообще... Вон тут еще тараконы. Они ищ ищут там копал, скажусь. Скорее всего, это шахтеры. Драконы шахтеры. Копай там. Не копали тут. Ну здесь может. Ой. О, нашел! Отлично. Забрал. Отдай а мне его. Да. О, так, э... да. Мы хотя бы один забрали. главное, Теб... Теперь. Теперь можно что сделать? Можно выкинуть его в лаву, и так никогда не будет почи... не... не починен этот замок. И как бы всем хорошо и всем счастливо, да? Или легко так летим, Да, легче уже в лаву. Эх, ну, ладно. Давайте покончим. Ну и кор, это что такое? А, не э не проиграется? Какой у тебя супер шанс? А, нет, супер шанс был, чтобы найти... Стойте! Подождите, мне срочно нужно поговорить с вами! Не ходи за мной! Тики, перевоплощаюсь! Тики, у них не было никакого а, штуки, с который открывает порталы и куда-то перемещают. Не было? Или была? Была... Это ёшка-рала... Тики, давай! Ну, люди, мы потеряли третье мега ключ тут mm -hmm. эта штука портал. И я выкинул лавы, и ключ попал в портал. Mm -hmm. Им осталось найти последние мега-ключи, тогда они уже смогут киберформировать Землю и восстановить свою планету. Ой, Погодите, остался мега-ключ. Последний ключ мы точно не потеряем, его не надо будет уничтожать. Ладно. Все, я сейчас скажу Калке, чтобы она открыла еще один портал, чтобы мы выбрались отсюда.